Офигеть. Новый человек-паук Майлз Моралис на PlayStation 5 просто тащит. Графика, боевка, 4К, куча костюмов. А у этого вообще анимация с пониженным FPS и комиксными вставками. Всю ночь буду играть. Всю ночь. Эх, вот бы быть таким же, как Майлз. Ему так повезло, он был обычным трусливым парнем. А потом бах, способности и сила, мне бы такое не помешало. Надоело постоянно быть лузером. Что это? Хм, ну вроде бы все нормально. О, нет. Да что за фигня? Так, думай, думай. Ночью явно что-то случилось. Ну что, вспоминай. Предупреждение: Не играйте в эту игру во время грозы. Если вас ударит молния, то из-за огромного количества деталей и проработки в этой игре, вы можете приобрести свойства костюмов паука. Точняк, вот что произошло. Каковы же были шансы? Стоп, там было еще что-то написано. Шансы, что это произойдет настолько малы, что такое возможно только если вы Юджин. Поэтому вообще не парьтесь. Если вы не Юджин, конечно. Вот черт, надо же так совпало, что вчера была гроза. Пошел. Что же делать? Чертова молния. Стоп, молния. Мне нужен геймпад. Твою же налево! Что теперь делать? Сегодня по погоде обещать грозу в центре Москвы. Гроза. То, что нужно. Почему? Почему из всех способностей мне досталось лишь это? От нее нет никакой пользы. А -а -а -а. Отдай сюда супу! Я коварный клишейный грабитель, и никто не сможет мне помешать! Помоги мне! Ты, что ли, тут помогать будешь? Хочешь погеройствовать? Нет, нет, ты что, ни в коем случае! Сейчас я тебе погеройствую, Сопля! Какого крема Я не могу в тебя нормально прицелиться, хватит это делать! Да я не делал ничего! А, ты будто лагаешь! Да я не специально, я просто играл в игру, и у меня эта дурацкая суперспособность появилась! А, к черту тебя! Я сваливаю! Парень, если из всех суперспособностей ты получил лишь эту, то ты тот, что лузер! Погоди, я вспомнил! В предупреждении было написано «Свойство костюмов паука». А это значит... <смех> Неужели тот самый лузер пожаловал? <смех> У тебя был шанс слиться. Но ты выбрал другой путь. Черт, хватит лагать. Я не могу в тебя нормально прицелиться. Так кто же ты такой? Я обыкновенный лузер со сверхспособностью. Ну что теперь не такой крутой Убежишь поджав хвост? Нет со способностями или без неважно это событие произошло со мной не просто так. это испытание, которое я пройду с достоинством. во мне живет непобедимая сила духа супергероя я буду бороться очень больно да не, не страшно скоро заживет держи заслужил Хоть я и лишился всех способностей, но зато я смог переступить через свой страх. И кто сказал, что я не могу самостоятельно развивать себе способности? Надо лишь немного верить в себя. Всем хай, с вами Юджин, и уу, смотрите, голос возвращается потихонечку, и уу, я давненько с вами не здоровался в конце видео. И, кстати, как вам это видео? Расскажите, что вы о нем думаете. Надеюсь, вам понравилось. Потому что оно требовало очень много жертв от меня, чересчур много. До сих пор я расплачиваюсь и не могу никак записывать другие видео для вас, поскольку голос плохо работает. Поэтому я сейчас даже не фонтанирую особо а разными своими спектрами тональностями, как я обычно это делаю. Так что сорян. Но хочу, чтобы вы просто знали, я в восторге от того, что наконец-таки работа сделана. Во-первых, хотел бы сказать спасибо всем, кто помогал мне в создании этого видео. Люди очень много работали, также не спали, старались, и это видно по самому ролику, что все ребята старались сделать прикольно и помогли мне. Очень большое им спасибо. Во-вторых, спасибо мне. <смех> <смех> Ладно. Во-вторых, огромное, конечно же, спасибо вам всем за то, что посмотрели это видео, за то, что ждали его, за то, что поддерживали меня и поддерживаете сейчас. И за то, что в принципе ждете меня, поскольку сейчас такой вот дурацкий период начался, где я не могу нормально снимать свои ролики. Но, надеюсь, это скоро закончится и в декабре мы с вами позажигаем еще. Много всего хочу сделать. Я уже немножко соскучился даже по летсплейчикам, по потому что просто сесть, по позаписывать что -то. Ладно, не будем затягивать эту концовку, короче Как многие из вас видели из моих соцсетей Инстаграм, Телеграм, ссылка, кстати, в описании Мне пришлось для этого видео сжечь DualSense Gamepad PS5 Этот вот маленький кадр, ради которого пришлось... Жечь этого маленького говнячка. Это было тяжело, но весело одновременно. И многие из вас в комментарии писали, а зачем ты это сделал, лучше бы он мне отдал. И я такой подумал, блин, а это хорошая идея. И вот он, этот чувак. Повернись лицом, не стесняйся, ты красив как есть. Короче, я решил, что я разыграю этот DualSense. Он не рабочий, разумеется. Тут кнопки какие-то заели, прибибли друг к другу. Тут это все, скорее всего, начинка еще, думаю, рабочая, но внешние контроллеры вряд ли что-то смогут, вообще даже не крутится. Короче, вот даже пятна оставляет, черные. Потому что в пепле весь. Короче, я решил его разыграть, как такую маленькую реликвию, что ли, артефакт, на котором я здесь напишу свою роспись для самого преданного подписчика, который взбомбил на меня за то, что я сжег геймпад и сказал, лучше бы отдал мне. Вот я дам его тебе. Кто бы ты ни был. Если ты выполнишь маленькое условие. Конкурс будет очень простой и абсолютно для всех. Надо всего лишь подписаться на мой инстаграм. И под последним постом, где я в образе Человека-паука, написать любой комментарий. Желательно приятный, конечно же, комментарий. Если ты напишешь плохой комментарий, то ты не участвуешь. Все, понятно. Не, не, не, не работает так. Короче, написать любой комментарий э, к этой фотке, к этому посту. И я рандомайзером выберу... Победителя, просто рандомайзер, вообще, для сам вообще ничего делать. Не буду рандомайзер все решит, а там все решат за меня и за вас А всех, кто же достоин будет этой фигни <с> Хотя, на самом деле, это никакая не фигня Посмотрите, как он прикольно выглядит, очень стильно, я бы сказал Такой... Кастомный геймпад получился Жалко только не работает Проверните эту несложную манипуляцию И в четверг, 26 Что он сейчас, ноябрь, ноября Я проведу маленькую такую трансляцию В э, инстаграме, где я просто поболтаю с вами И заодно определю вместе с рандомайзером кто Кому достанется этот приз Трансляцию я проведу в 16 часов По московскому времени Нормально? Думаю нормально Подробно напишу также внизу, чтобы вы не забыли все условия Я постараюсь отправить его в любую точку мира Поэтому не парьтесь, откуда вы бы ни были вот ты выиграешь, ты получишь Я постараюсь сделать так, да, чтобы ты получил Ты вот, как можно быстрее В итоге, конечно же, затянул с концовкой, разумеется Это моя тема <свист> Блин, мой голос садится. Ладно, сорян, что я не фонтанирую сейчас. Это не потому, что там мне плохо. На самом деле, я хочу, чтобы вы знали, что у меня все хорошо. Хорошее настроение. Я рад, что это видео сделано. Я рад, что вы его заценили, что вы стали частью этой истории. Что вы продолжаете оставаться со мной, с моим каналчиком. Э скромным, маленьким, прикольным каналчиком, который живет своей жизнью. делает свои такие дурацкие штуки. И э как вас, надеюсь, развлекает. Поэтому... Оставайтесь со мной, друзья, и да, не забывайте, там, лайк под этим видео, я буду очень рад, при этом комментарии тоже буду очень рад, искреннему, искреннему отзыву об этом видео, потому что это такая интересная фигня, которую мне захотелось сделать, то сначала я придумал концепцию, а потом только налепил на нее историю, поэтому такая, такая маленькая забавная, дурацкая. Короче, надеюсь, вам понравилось, если понравилось, то ну, что надо сделать. Также не забывайте про все мои соцсети, будет ссылка на них в описании. У, моя горлышко, блин, тогда также поставьте лайк за мое горлышко, чтобы оно звучать начало, наконец, чтобы я вернулся с новыми видео к вам, Наконец, кстати, я подумал о том, чтобы записывать человека-паука Майлза Моралиса. раз у меня поиска новая появилась, почему бы и нет, да? Ну а с вами был Юджин. Всем вам низкий поклон и всем вам! Опять.